В конце 16-го, начале 17-го столетия крымско-ногайские набеги на русские земли участились. Чтобы защитить Русь, на юге началось возведение Белгородской черты. В основу 800-километровой линии укреплений легла в том числе и Яблоновская крепость. Отсюда открывается отличный вид на леса, поля, пробегающих мимо кочевников. Ну или, по крайней мере, открывался лет так 400 назад. Мы находимся на территории Карачанского района. Под ногами у нас Яблоновская крепость. Правда, так сказать, версия 2.0. Вот она, суровая красота средневековой архитектуры. Такие стены надежно защищали от любых нападений. То есть они не просто так, а они действительно крепкие, да. надежные. Безусловно. И, может мы, быть, даже выдержали бы нападения? Мы с вами кочевых. мы с вами завтра готовы вас выдержать без всяких проблем. Яблоновская крепость 17 века пережила несколько штурмов, но ни разу не была взята. Ее современная версия, как и оригинал полностью выполнена из дерева. Основной массив – сосна, отмостка – дуб, а крыша – из лиственницы. Причем не случайно. Водная среда, среда болотистая, прибрежная среда, особенно при речках, при больших водоемах, при озерах, является родной средой лиственницы. Поэтому, когда лиственница получает много воды, она именно живет. То есть я правильно понял, после дождя крыши будут становиться только прочнее? Естественно, совершенно верно. Правда, не обошлось без современных технологий. Сооружение обработано противопожарным составом и имеет статус Г1. Это означает, что у нас бревно начинает тлеть в костре примерно на 45-й минуте. В целом же крепость возведена по технологиям 17 века. Чтобы их отыскать, историческому обществу Радник пришлось перевернуть несколько государственных архивов с древними актами. Мы нашли не только документы, описания разного периода, периода начала строительства, перестройки, ремонта, но и даже чертежи. Колокольня, воеводский дом, житный двор, погреб. Каждое здание возведено в соответствии со средневековыми чертежами. А в то время строили, что называется, на века. С точки зрения долгожительства, то есть сосновые э, здания из бревнарочной рубки стоят порядка 200, 300, 400 лет. Сейчас объект готов на 95%. Вскоре пространство заполнится предметами, копирующими утварь и оружие 17 века. В этом помещении представлена лишь часть экспонатов, которые будут выставлены в крепости. Это и мебель, и сундуки, и ружья 17 века. Ну а единственная современная вещь здесь это наковальня. Впрочем, которая выглядит достаточно аутентично, ведь за 400 лет дизайн ее практически не изменился. Здесь же свою работу развернут ремесленные мастерские, в которых будут создаваться, к примеру, настоящие доспехи, мечи и средневековая посуда. Проект Яблоновской крепости дает возможность не просто узнать историю, а погрузиться в нее, вдохнуть атмосферу. Это возможность рассказать белгородцам, причем как детям, так и взрослым, про тот период, когда Белгородщина появлялась. Возможность э, человеку окунуться в эту эпоху, возможность э, не просто про нее прочитать, не просто при нее посмотреть какой-то фильм, а возможность приехать, зайти и оказаться в этой обстановке. С таких крепостей, как в Яблоново, около 400 лет назад начиналось большинство современных городов Белгородской области. Впрочем, Яблоновская крепость будет интересна не только белгородцам, уверены историки. Ведь фортификационная черта пролегала через несколько современных областей России и даже Украины. Глеб Дудкин, Валерий Ларьков, Виталий Петренко и Евгений Титов. Такой день на мире Белогорье.